А теперь самое интересное. Зона гейм. Канал о мобильных играх. Четвертый сезон. Подпишись. Еще больше новостей и горячих премьер. Поддержка таких игр, как Apex Legends Mobile и Need for Speed. Сопровождение проектов последними новостями и зарубежными видеоматериалами с дубляжом от нашего канала. Имиджевые проекты, обзоры и многое другое. Подпишись и смотри. Уроки Apex Legends Mobile. Что будет, если в Car X3 добавить сюжет? Каким будет Need for Speed Mobile? Во что можно поиграть с геймпадом на Smart TV? В какие игры играют сегодня? Мы просто созданы друг для друга. Вы готовы? Зона гейм. Четвертый сезон. Подпишись. And wanna hate this, I'll always show up.